сказать, что я очень рад, что команда Донецка наконец попала туда, куда они давно заслужили попасть. В общем, и я как бы рад за них. Я надеюсь, что эта команда будет участвовать в высшей лиге. В общем, и займет нужную ей позицию и позицию, которую она достойна.